Yeah. Мы пригласили для того, чтобы сделать экспертную оценку состояния вашего дома значит, специализированную команду Главного управления по делам ВЧС, которая имеет специальную аппаратуру для этого дела. жить и понимать, что у тебя над головой плиты, которые могут упасть, заставляет нас упорно вас попросить и убедить все-таки на период до юридического оформления аварийности вашего дома, до включения дома в программу и до расселения вас в установленном законном порядке, предложить вам переехать в помещение муниципального маневренного специализированного фонда. Это комнаты в общежитиях, конечно а на тот период, пока не будет окончательно решен вопрос с вашим расселением. Вы сейчас пытаетесь контролировать ситуацию, а мы живем в ней. Понимаете, в чем дело? Мы живем, вот в этом вся разница. Вы сейчас пытаетесь там по-горячему нам что-то предложить. Да никто из здесь присутствующих не готов переехать куда-то, в какой-то общежитие.